Суточные ритмы тестостерона. Тестостерон, пожалуй, самый известный андрогенный гормон проявляющий анаболические свойства по отношению к мышечной ткани. Наибольшие концентрации гормонов тестостерона у мужчин наблюдается рано по утру, во время и непосредственно после пробуждения в 6-7 часов утра. К 9-11 часам базовый уровень тестостерона стабилизируется, продолжает совершать небольшие вторичные колебания. В среднем колебание вторичного фона, накладываемого на базовый, происходит с частотой от 5 до 9 раз в час. К 18 часам вечера наблюдается еще одно пиковое увеличение продукции тестостерона.